Ребята, а мы про что снимаем? Давайте уже не про президентов. Весит. Нет, мы не про президента. Я сейчас типа репортер. На киматографическом. Как вы живете? Типа как вы живете? Хорошо. Это Ребят. Я знаю, я знаю. Ребята, идите сюда. Э! Э. Здравствуйте, мы! Не понял, что происходит. Погоди, а я даже. Погоди, а мне нужно ОБС что ли Ё... я Что-то забыл. Не понял, что происходит. Ёма, бочка Airline созрывает. А мы приехали. Okay, okay, huh. Эм, здравствуйте, э, меня зовут... Э, э, э, меня зовут Максим... Э, э, а, никого нет. Капотик есть? Что... Не, ну говно какой да. эм, Так, надо сейчас зайти в подъезд и спросить. Эм, э, ты в какой карте живешь? Погоди, я вообще даже и то не ты мне не сказал. Алло, Алло. открывайте ФСБ! Ё-моё, так нужно забаррикадировать двери! Быстро! Так где там моя Эта хрень? Ё-моё, где молоток? Как тебе жизнь в нашей стране? Нормальная. Хорошие люди не могут. я шучу, ну... это у нас добра. Это просто чтобы вас напугать. Скажите, пожалуйста, как нам тут живет? Правда? Дай мама, где живется в нашей офигенных. Хорошо, очень хорошо. Люди очень добрые в нашей стране. Эм, ладно, это было доброжелательно передача, на самом деле, поэтому говори правду. Верим! Эм, скажи подробнее, что тебе. Но мне не нравится, во-первых, то, что вот когда вы, вот смотрите, мы избираем новых э, этих депутатов, и они нам ничего не, не, не, не делают, что обещали при, ну, на выборах. Вот этот, как там, это, <связать> почему заработная плата не увеличивается? Что за фигня? Um, ладно, мы это передам, дадим президенту. Эм, давай пройдемся дальше. Ну что вам не нравится? Вот кровать, вот балкон. Мне не нравится, что сейчас 80% в стране живут там в Крущевках. А я хочу жить вон как мой сосед, видите? А где он живет? Он там вот, Если вам не нравится. Что вы делаете? Я не пойму. Че? А. Тихо, я тебе сейчас типа хату подожгу. Получай, ранную! Что вы делаете? Что это такое? Ай, Ааа, Так, ваши Уже он весь дом, чтобы вы все сгорели. происходит А, Ааа, он поджёг весь дом. Он из Министерства... Министерство? Это жизнь ё что Министерство жизни? Давай, это у вас репорт... Ааа, не давать. Что за что стране? Нам Беги не... оттуда! А, Честно сказать, нам живется довольно хорошо? А, вот у меня. Даже... Я у -у -у! говорю правду, у меня есть собственная БМВ. вот такой вот хороший Да, шум. я сейчас вам пройду Ну, в принципе, риси! Твой дом сейчас нафиг горит! Ты че делаешь? Ты че делаешь? Нет же! Нет же! Подвини меня, быстрей, пожалуйста! Нет! Черт! Подержись, давай, поехали! Все, поехали отсюда! <реклась> Нет мой самолёта! Надо их на самолёте догнать! А... Черт! Он реально на самолёте сейчас будет догонять! Быстрей! Не надо, дядя! <проб> давай! Ну, <всё>. ага, <проб>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 не будете уезжать Зачем ты наши дома разврал? Ам, так сказала министерство обос... Ам, базы... Аааа, блин, Он на нас смотрит. Что? Чисто нет! беги! просто чисто что, следующий ролик через 7 месяцев получается. Что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик Вы поставите на него лайк, напишите комментарий И обязательно подпишитесь на наши каналы А конкретно на канал Мелкшейка, Мелпока и на мой канал Что ж, до новых встреч, дорогие друзья Пока Все Ой, мать твою, как я задолбал